Сейчас третий год войны. Мне кажется, я знаю, никого не осталось. У меня нет так много времени. До, до того, как они придут за мной. Здесь Последнее, что у меня осталось Последняя посылка Это мой последний шанс Посмотрим, что у нас здесь Судя по всему, это зубные щетки Корейские Из бомбукового угля Вот такие вот они Судя по материалу, очень дешевый. Это доллар будет вся весь комплект стоить. Что у нас еще есть? Ну, паста в условиях, в моих условиях, с гигиеной туга. но сомневаюсь, что мне это поможет. еще что-то осталось в посылке. Давайте посмотрим. батарея, это, это то, что может мне помочь у меня есть переходник sb-mini-sb вот сюда он подключается батарея на 5 вольт так что это хватит практически ни для чего Никаких светодиодов нет, чтобы подключить. Да вот такая вот батарея. Но у меня больше ничего не осталось. Если вы найдете это видео, ставьте лайки. Подписывайтесь на наш канал.